Привет-привет! Сегодня у нас мощная тренировка на все тело. Ее можно делать каждый день для максимального жиросжигания. Тренировка для продвинутых. Я не буду подробно объяснять технику, как я обычно делаю в тренировках для новичков. Поэтому, если ты давно или никогда не тренировалась, я рекомендую перейти по ссылке в описании видео и начать с чего-нибудь попроще. Для выполнения упражнений тебе понадобится какой-нибудь утяжелитель. Это может быть гантеля, две гантели поменьше, гиря, или Ты можешь взять 5-литровую бутылку с водой. Никаких отмазок. И мы начинаем. Каждую тренировку мы начинаем с разминки. Ноги на ширине плеч. И мы переносим вес тела с одной ноги на другую. Мягко не падаем. И начинаем легонечко перепрыгивать. Мы не прыгаем вот так. Мы просто переносим весь тело в прыжке, как боксеры в челночном шаге. Или шагу. Как правильно, я не знаю. И подключаем вращение рук по большому кругу. Не знаю, почему говорится по большому кругу. Как делать по малому, я тоже не знаю. Но почему-то мой тренер так говорил, и я так говорю. И в обратную сторону. Локти. И в обратную сторону. Кисти. Хорошенечко разогреваем кисти. Мы будем держать вес. Будем на них упираться. Закончили вращение корпусом колени не сгибаем наклоняемся максимально низко динамическая растяжечка легенькая и в обратную сторону еще немного динамической растяжки руки за голову ноги на ширине плеч приседаем Стараемся не наклоняться вперед. Закончили и переходим непосредственно к тренировочке. Первое упражнение тяга и жим. Ноги чуть шире плеч. Мы опускаемся вниз и выжимаем вверх. 20 повторений. Погнали. Один. Два. Три. Поясницу не перепрогибаем. Четыре. Пять. Попу назад не оттопыриваем. Шесть. Следим за тем, чтобы колени не валились вовнутрь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И следующее упражнение махи из того же исходного положения. Мы машим и возвращаемся обратно. Работают ягодицы. То есть мы выталкиваем себя ягодицами и бедрами. Погнали. Два. Три. Четыре. Пять. Спина ровная. Шесть. Мы не гнемся. Семь в пояснице. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Пятнадцать. 16. 17. Толкаем себя вперед. 18. Ягодицами. 20. Закончили. И у нас двойная тяга. Ноги на ширине плеч. Назад и вниз. Мы опускаемся вниз. Тянем вес к животу. Возвращаем его и возвращаемся обратно. Погнали. Плечи назад и вниз. Работаем. Один. Поясницу не перепрогибаем. Два. Колени сгибаются, насколько им нужно. Три. Вес максимально близко к ногам. Четыре. Можно прям катить по бедрам. Пять. Локти уходят четко назад. Семь. Не в стороны. Восемь. Сводим лопатки. Девять. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, 19 20 закончили и следующее упражнение у нас приседание и жим мы держим вес перед собой приседаем поднимаемся вверх и выжимаем вес 20 повторений погнали 1 два приседаем до параллели с полом 3 Поясницу не перепрогибаем. Четыре. Пять. Следим за тем, чтобы колени не валились вовнутрь. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Закончили. И у нас выпады с вращением. Мы делаем назад, опускаемся вниз и вращаемся в сторону. Возвращаемся обратно. Шаг вперед, вращение, возвращаемся обратно. Котовы? Погнали. В выпаде следим за тем, чтобы колено передней ноги было четко над пяткой и не смещалось вперед. Три. Четыре. Когда колено смещается вперед, пять, нагрузка переходит на квадраты. Шесть. Амуты. правильно. Семь.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 17. 18. 19. 20. Закончили. И следующее упражнение. У нас прыжок вперед. Присели, уперлись руками. Отпрыгнули. И отошли. Готовы? Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Всем восемь девять. Десять отдыхаем и повторяем еще три раза.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 Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили, и у нас двойная тяга. Погнали. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Голову не запрокидываем. 16 взгляд уходит вниз и обратно 17 восемнадцать, девятнадцать, двадцать и у нас приседания и жим работаем один, два, три, четыре, пять, шесть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 Девятнадцать, двадцать. Что-то коленка чешется. Капец. У нас выпадает с вращением. Готовы? Работаем. Один, два, три, четыре, пять.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 Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Закончили и у нас еще одно упражнение. Блин, это гантеля катится. Как бы я так подставить, чтобы она не катилась. О. Готовы? Прыжок. От шаг. Работаем. Один. Два. Три. Если у тебя проблемы с коленями, и тебе нельзя вот так вот прыгать, Четыре. Пять. В плейлисте тренировки на все тело есть тренировки для тебя без прыжков. Шесть. Семь. 9 10 или пол тренировки и у нас еще два круга Дышались, восстановили чуть-чуть дыхание и работаем. Погнали! Один, два, три, четыре, пять. Следим за тем, чтобы колени не валились вовнутрь. Шесть. Мышцы начинают уставать всем. Техника начинает хромать. Восемь. Поэтому в конце тренировки девять особое внимание надо уделять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать.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 Восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Двойная тяга. Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть.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 17, 18, 19, 20. Закончили. И у нас приседания и жем. 1, 2, три.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 19. 20. И вы погнали. Один. Помним про колено. 2 Оно должно быть четко над пяткой. 3. Не заваливаемся вперед. 4. Когда мы устаем, 5. обычно мы начинаем валиться вперед. 6. Контролируем этот момент. Семь, восемь, девять, десять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Ты уже чувствуешь? Ноги. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Я уже... Готовы? Работаем. Один. два три 4 5 6 семь. восемь девять десять я надеюсь ты чувствуешь бедра так же как и... и у нас еще один круг фух еще один раз не жалеем себя Дорабатываем мы в этом месте. Вместе. Вместе. Готово. Погнали. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Следим. Семь. Восемь. Опускаемся максимально низко. Девять. Десять спину не перепрогибаем. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Махи, погнали.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 Двадцать. Закончили. И у нас тяга. Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9 десять одиннадцать 12 тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. И у нас приседания. И жим. Один. Работает все тело. Два. Ноги. Плечи. Четыре. Кор. Пять. Шесть. Семь. Восемь.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 Я уже и плечи чувствую. Надеюсь, что ты тоже. Два. Три. Четыре. А если ты не чувствуешь, и тебе легко? Пять. Бери больше вес. Шесть. Семь. Если ты тренируешься с баклажкой. Восемь. Ты туда можешь насыпать песка. Девять. Еще подлить воды. 10. Итак, до 15-20 килограмм. 11 можно поднять вес. 12. Можно в рюкзак 13 напаковать гречки. 14. Килограмм 10. 15. А может и больше. 16. 17. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Фух. Помогла. Вперед, потому что чувствую квадрики. Готовы? Погнали. Один. Два. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9. 10. Закончили. Фух. Офигенная треничка. Обязательно после нее нужно потянуться. Сейчас я чуть-чуть отдышусь. Еще сделаем легенькую растяжку. Мы не тянемся в шпагат, просто расслабляем мышцы. Мне просто надо было чуть-чуть отдышаться. Это довольно сложно и тренить, и говорить. Ноги на ширине плеч, носки смотрят четко вперед. Мы делаем глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И на выдохе опускаемся вниз. Колени не сгибаем, носки смотрят четко вперед, мы расслабленно висим макушкой в пол. Можно взять себя за локти, и мы покачиваемся из стороны в сторону, либо можно покачиваться четко вверх-вниз, мягко, никаких резких движений. Расслабляемся, дышим, и через круглую спину поднимаемся наверх. Ноги чуть шире, носки смотрят четко вперед. У меня меняется свет, когда я лицо вожу, да? Носки четко вперед, пятку от пола мы не отрываем. И мы смещаемся на одну сторону. Не разворачиваем носки в стороны. Чувствуем, как тянется приводящее. И на другую сторону. И еще раз. На одну сторону. И на другую сторону. Теперь мы садимся. Пятку отрываем от пола. И тянемся подбородком к носку. Чувствуем, как у нас тянется под коленом. Закончили. Меняем сторону. Закончили. Теперь нам нужно что-то, во что мы можем упереться руками. Это может быть стол, стул, подоконник, стена, что угодно. Я буду упираться в эту штуку. Мы упираемся руками. Отходим и проваливаемся максимально головой вниз между плеч. Растягиваем плечи, которые у нас работали. Растягиваем икроножные мышцы. Закончили. Теперь руки вместе и делаем то же самое. Закончили. Фух, на сегодня все. Надеюсь, тебе понравилась тренировка. Обязательно ставь лайки, пиши комментарии. Для меня это очень важно. Подписывайся на мой инстаграм. Я там рассказываю много о питании. Так как для того, чтобы сжечь жир, одних тренировок недостаточно. Очень важно еще есть меньше, чем ты тратишь. Пока-пока.